Я же сказал всем. Тебе ведь это в новинку, да? Если тебе требуется мнение профессионала, то и работать надо по его графику. Ты хочешь попасть в игру, но тебя туда не пригласили. Хм. Созвездие принадлежит моей семье. Кто-то украл четвертый клинок с тела моего брата и продал его на склад Марлоу. Твои родные не против, что ты готов так рисковать своей головой? Прошу вас, миссандраде. Есть один вход сбоку. Его редко используют и слабо охраняют. Я бы вывела из строя охранника, чтобы он не поднял тревогу. Потом бы повернула налево и проскользнула через систему защиты здесь. У меня есть прыжковые модуль, но, думаю, ты что-нибудь придумаешь. Затем я бы дождалась смены охраны и прокралась бы внутрь, прежде чем хранилище закроется. И получила бы свою награду. Вот и все. Правда, не всегда все идет по плану. Но, думаю, ты не умеешь импровизировать. Сколько с меня? Пускай это будет бесплатной консультацией. Всегда приятно познакомиться с талантливыми людьми. И, конечно же, я понимаю, на что мы идем ради семьи. Перевод и дубляж «Зона Гейм». Текст читали Мария Авдеева и Алексей Свобода. Все ссылки на группы канала указаны под видео.